Говоря, Михаил Соколов, Это Запись. Находимся в ТИКе Лексинского района. Хотел узнать по поводу сегодняшних заседаний. Сколько у нас их было, какие, какие принимались решения. Вот. Это первое вопрос. Да? Вот. А второй вопрос: почему меня ни об одном а, из заседаний не поставили в известность? Прошу прокомментировать. Так поступила ваши жалобы. Да. До, до моей жалобы заседание проводилось? Нет, нет, не проводилось? нет, не проводилось. По, в том числе моей же, там на, на, Наталья вот опарина, ваше, да. да. Ваше Заседание ваше когда, жалко... проводилось? когда проводилось? Мы не проводились. Не проводились. Объясняю, То есть сегодня, сейчас вы пришли. Сегодня ни одного заседания нет, не проводилось. Нет. Ни одно решение не принималось до настоящего момента. Что до настоящего, до настоящего момента? момента? Сейчас мы рассматриваем нет. вашу жалобу. Смотрите, сегодня Тик заседал? Сейчас заседает. Нет, кроме этого заседания. Сегодня были заседания? Какие? Заседания территориальной комиссии. Сейчас мы рассматриваем ваши. Нет, ваш... я. Все. От... От... Вам... Ответьте просто на вопрос. Я сегодня заседание проводились? Сейчас, сейчас будем проводить по вашей Нет, жалобе. до до этой до моей жалобы заседания проводились? Проводились. Проводились. Да. Вы меня о них не оповестили. Нет, не оповестили. Не оповестили. Понятно. По какой причине? Не оповестили. Почему? Ну, потому что это не ваша жалоба была. Так, и что, И теперь можно меня не оповещать? Да? Так, а вот можно к заместителю председателя, исполняющей обязанности, вопрос? Скажите, пожалуйста, а почему... То есть заседания были неоднократные, да? Сколько Нет. заседаний проведено было сегодня? Первые вот ваши. Нет, вы говорите, что были заседания, меня о них не оповещали. Вы имеете по моим вопросам первое, да? По, по вашему Вообще вопросам. всего сегодня сколько решений было принято территориальной одного. комиссии? Одно. До этого ни одного решения сегодня не принималось. До этого нет, не принималось. То есть и заседание сегодня не проводилось? Да. да. Сейчас, Ирина, сейчас. А Шесть часов только отправляем. А, это местное? что, Были а? сегодня сейчас, заседания? Сейчас, Ирина, сейчас, А, ну, не будете комментировать? Нет, а зачем? Нет, то есть заседания не было? Да, да не было, было, было. Не, заседания не было. То есть ни одного заседания, стоит. ни одного я решения ничего. сегодня комиссии не принимала? То есть председатель Улика э, на да, она нас ввела в заблуждение ну, сейчас. Не знаю, кто чего ну, сейчас вас... мы это потом, там, проходить ну, ну, органы выяснят. Ну, вы это да. уже потом будете выяснять, да. Да, То раз, есть вы четко вот сейчас заявляете, что ни одного заседания сегодня не проводилось. Я вам проток... еще раз повторяю, да. что сейчас проводим заседание территориальной избирательной комиссии, комиссии. по вашей жалобе. Я... Все. Нет, не, нет, спрашиваю. до этого не проводилось. Ни одного заседания. Хватит, У уже... Все, это. хорошо, хорошо. Так, давайте. Все, получили. Угу.